Кризис! Игра с самой вервиглазной графикой передовым геймплеем. идет только на Дерек x 81. если тот кусок дерьма, который ты называешь компом, им не обладает, то выкидывай в на мороз, приобретай новый комп и ставь на него диск с Кризисом. Взрыв охренительности тебе обеспечен. Действие игры происходит на Марсе, куда Ким Чен Ир после своей постановочной смерти переехал сам и захватил с собой весь корейский полуостров. Задача игрока и троих его боевых товарищей проста. Убить Ким Чен Ира. Глядя на экран, понимая, что более качественные прорисовки Северной Кореи просто быть не может. Ведь здесь, как и в реальной стране, нет ни одного дерева, а все население неотличимо друг от друга. Сам геймплей поражает своей вариативностью. Вы можете стрелять, а можете и не стрелять. Никаких нареканий не вызывает интерфейс игры. В нем есть все необходимое, а если вам нужно что-то еще, то за символическую плату вы получите блок погоды, курс валюты, таймер, свежий анекдот и фотографию котенка. Не стоит забывать о искусственном интеллекте игры, ведь это как раз то, что делает Кризис на голову выше своих конкурентов. Так что если ты еще не располагаешь этим шедевром, то беги в лавочку кашоту и требуй диск Кризиса. С вами был Гарри Огнем, всем спасибо, всем пока.